Дагестанский военнослужащий спас троих сослуживцев из-под обстрела в ходе специальной военной операции. Колонна, в составе которой двигался Саид Магомедов, попала под минометный обстрел противника. Загорелась одна из машин, и молодой человек, не раздумывая, бросился на помощь своим боевым товарищам. Теперь за совершенный подвиг уроженец Каякинского района Саид Магомедов представлен к Жукова. Наш корреспондент Мухаммад Амаров встретился с родными героя и поговорил с самим отважным молодым человеком. Вот бабушка тоже рядом. Как ты, мой внучок? Вот так родные подбадривают Саида, желают успехов и скорейшего возвращения. Он участвует в спецоперации с первых дней. Несмотря на юный возраст, Саиду сейчас 21, у него большой боевой опыт и немало заслуг. Еще в школьные годы юноша твердо решил, будет военным. В восьмом классе, что ли, он говорил, что я хочу быть военным. Заключил контракт в Волгоградской области в город Камышине, тоже десантный полго. И там тоже прослужил около года перевелся в старопы Саид Магомедов, водитель электрик. Его задача на спецоперации обеспечение подразделений боеприпасами. Во время одного из рейсов колонна, в составе которой двигался Саид Магомедов, попала под минометный обстрел противника. Одна из машин получила повреждение и загорелась. Дагестанец не растерялся и быстро эвакуировал из подбитого автомобиля трех военнослужащих. Оказал им первую помощь и вывез в безопасное место. Задача была около пятиста ополченцев, которые прикомандировали их подвести на задачу на точку. И, получается, мы их туда ввезли, и, получается, в другую сторону уже собирались обратно ехать и выстрелили колонну. И тогда полетело, к кратерокоптеры, полетели, короче, бесплодники где-то 500 метров были первого артиллерии. Саид не оставил в беде и доставленных ополченцев. Вместе со служивцами он вернулся к точке высадки военнослужащих. Грамотно используя рельеф местности, они вывезли солдат из-под обстрела. За проявленное мужество дагестанца представили к ордену Жукова. Долгое время Саид не сообщал близким о своем подвиге. Они узнали все подробности из выпуска новостей. Да, я горжусь. И со школьных времен, детских времен, тоже находил нестандартные такие ситуации решения. Саид Магомедов родом из села Первомайское Каякенского района. В селе все знают о подвиге односвечанина и гордятся им. Учителя рассказывают, Саид всегда отличался мужеством и лидерскими качествами. Очень хорошо относился к сверстникам, помогал и поддерживал младших и слабых. Он рос смелым и прилежным, спокойным парнем. И я горжусь тем, что я приняла участие в его воспитании. Он становился несколько раз победителем первенства Дагестана среди школьников. Потом чемпионат Дагестана становился по троеборье. Не забывают и о поддержке семьи военнослужащего. По инициативе главы села родителям Саида вручили сертификат на предоставление земельного участка в Первомайском. Спасибо за воспитание такого нашего героя, нашего брата Саида которым гордится вся страна, вся республика, район. Несмотря на поддержку администрации, и сельчан, самое главное для семьи скорейшее возвращение Саида домой. Мухаммад Амаров, Саид Кутиев, Палезат Курбанова и Субгади Время новостей. Кайкенский район.